Всем Киви, с вами Биви. И вот, наконец, настал этот момент, когда я снимаю видео про свой ПК. Ждали? Иди да нахуй! Итак, сегодня я вам вкратце расскажу, что в моем компьютере, какие в нем комплектующие, сколько это все стоило, и самый главный вопрос, как же я сэкономил на нем порядка 10 тысяч рублей. А пока вы можете подписаться на канал, поставить лайк, и если вам не понравится видео, вы можете его убрать спокойно. Погнали! Итак, как вы знаете, мой старый компьютер был прям, ну, совсем старым, и по сравнению с ведром... Ведро казалось лучше. В конце прошлого года он мне начал выдавать некоторые ошибки. Голубой экран смерти, который я никак не мог устранить. И первым, что я сделал, я купил SSD диск. Потому что я подумал, что вся проблема в HDD. Но нет, вся проблема была в процессоре. А это, как вы понимаете, лучше собрать новый компьютер, чем докупать новый процессор к старому железу. Понятно. В итоге я купил себе SSD диск Kingston на 240 гигабайт. Это, конечно, не помогло решить мою проблему со старым компьютером. Но этот SSD диск был как бы нулемой. Отправной точкой к сборке нового компьютера Как вы поняли, потом ошибки начали снова возникать И я уже решил окончательно собрать новый компьютер И первое, с чего я начал, это с покупки материнской платы Я, конечно, перед этим определился, какой я компьютер себе хочу Какие у него будут комплектующие, чтобы заранее уже покупать и подбирать к итоговому результату Выбирая материнскую плату, я выбрал B450 Aorus Elite или Elite Что сказать, она с RGB-подсветкой как многие называют, LGBT подсветка И я с ними полностью согласен. Сокет у нас тут time 4 Я уже заранее определился, естественно, с процессором, который я сюда поставлю. И, в общем-то, вот такая вот материнская плата. После покупки материнской платы я себе купил процессор. И я изначально хотел купить себе процессор AMD Ryzen 5 2600. Но в итоге я купил AMD Ryzen 5 2600X. Причем в боксовой версии. Если кто не знает, есть OM-версия, есть бокс. Они отличаются тем, что бокс это коробка и внутри кулер, а OM-версия это у вас просто процессор там в пакетике или там в какой-нибудь легкой упаковочке и все. Но я решил купить такую. Почему? Потому что в магазине, в котором я это все покупал, это стоило достаточно дешево. То есть разницы особо между 2600X и 2600 боксовых версий особо не было там, ну, буквально тысяча или полторы тысячи рублей. Я решил взять 2600X, потому что, ну, более разогнанный, более шустрый процессор. Сразу говорю, я не техноблогер, и если я что-то где-то неправильно сказал, вы всегда можете подправить меня в комментариях. Вместе с процессором я взял одну плашку оперативной памяти. Не судите строго, потому что, ну, я в дальнейшем планировал взять еще одну. Итак, оперативная память Kingston HyperX Predator на 8 гигабайт. Вы скажете, 8 гигов? Серьезно, так мало? Но стоит учесть, что на старом компьютере я работал при трех гигабайтах оперативы. Это, это разница большая, для меня особенно. Кстати, о ценах чуть позже. Потому что в этом основная суть ролика. Что же об этом чуть позже, блядь? У меня на их час очко разорвет, но об этом чуть позже. После всего этого я сделал небольшую паузу и подкопил себе на следующее комплектующий. Это корпус AeroCool Sentinel. Очень классный корпус, опять же с RGB-подсветкой. Что говорить про корпус? Корпус очень крутой, сбоку у нас стекло. Естественно, внутри у нас RGB-подсветка. Спереди у нас три кулера с ЛГБ... RGB-подсветкой. Сзади у нас еще один кулер с RGB-подсветкой. В общем, все зашибись. И дохрена режимов. Сверху есть кнопочка, на которую ты нажимаешь и переключаешь режимы. Я не знаю, как это можно сделать через программное обеспечение. Мне, в принципе, этого хватает. Там режимов просто дохрена. Естественно, в этом корпусе было достаточно пространства для кабель менеджмента. Собственно, вы в результате видите, как все получилось. И вот я вам спойлернул немножечко видеокарту. Перейдем к видеокарте. Видеокарту я взял от Sapphire. Или Sappfire. Radeon RX 580 на 8 гигабайт видеопамяти, пульс версия. Я хотел сначала взять Nitro версию, она более крутая, более разогнанная. У нее там а, лучшая система охлаждения, но ее в наличии не было нигде. Так что в итоге пришлось мне взять вот эту. В принципе, для всех моих задач, для которых я собирал компьютер, она подходила. Теперь блок питания. Блок питания я купил от Deepcool. Модель DN650, естественно, 650 ватт. Почему Deepcool? Почему DN650? Почему 650 ватт? Почему я блогер? Какие еще вы вопросы зададите? Deepcool. Очень надежная фирма в плане своих блоков питания. Да и модель DN650 тоже достаточно надежная. У них до этого была тоже какая-то модель на 600 вроде бы ват, или на 650 также. И она прям без цели. 5 лет гарантия. Мало кто из производителей дает на свои блоки питания 5 лет гарантии на бюджетные блоки питания. Потому что обычно я видел там год, 3 в лучшем случае, но тут 5. Это уже о чем-то говорит. 5 лет гарантии, это круто. И 80 плюс сертификат. Это, конечно, не бронза. Я, конечно, вам советую брать не ниже бронзового. Но у меня самый стандартный и, ну, хоть что-то. Итак, вот я собрал себе весь компьютер. Казалось бы, да, системник, все. Но видеокарта. Видеокарта имела разъемы DisplayPort и HDMI. А старый мой монитор имел разъем VGA. Я такой подумал, что же делать? Как же быть? Может купить адаптер-переходник VGA на HDMI, я посмотрел, оказывается есть такие, но... Но работоспособность и надежность вводила в сомнение, поэтому я решил не скупиться и купить новый монитор. Монитор я купил от фирмы BenQ, BenQ, в общем дядя Бен. Поэтому я был уверен, что у тебя хватит духу притворить эти мечты. В жизнь, Питер. Модель GW2480E на 23,8 дюйма. Скажу сразу, этот монитор не на 144 Гц, на 75 вроде, если я не ошибаюсь. И мне этого достаточно. Серьезно, мне, ну, пока что мне этого достаточно, потому что прошлый мой монитор, он был настолько древний, что там вроде бы даже не было 60. 50 Гц. 50. И вот, и вот это, по сравнению с тем старым монитором, для меня это просто какое-то небо. Красивое. Ну вот мы и подошли к вопросу стоимости и к вопросу, как же я сэкономил на нем порядка 10 тысяч рублей. Я тут себе распечатал листочек со всеми ценами, с магазинами, где я все это покупал. У вас вопрос, наверное, уже возник, как же ты все-таки сэкономил 10 тысяч, порядка 10 тысяч. Все потому, что я это покупал до кризиса. До падения курса рубля, до падения курса там, доллара и всех других валют, до вот этой вот развала сделки с ОПЕК. В общем, после этого, естественно, цены на все комплектующие подскочили, и я в один момент даже увидел, что мой компьютер в цене возрос на 20 тысяч рублей, уже не на 10. Я рад приветствовать вас в новом 2020 году, в новом десятилетии, в котором, я надеюсь, много чего хорошего случится. Но сейчас цены чуть-чуть стабилизировались, и я все-таки сравнивал с ценами актуальными в тех же самых магазинах, в которых я и покупал эти комплектующие. Итак, SSD-накопитель стоил в ситилинке 2,199, стал стоить 2,890. Материнская плата в ситилинке стоила 6,490, сейчас стоит 7,890. Процессор э, я покупал в магазине Nix, он стоил... 10.647, 10.647 вы понимаете, за бокс-версию 2.600X. А теперь он стоит 12.768. Модуль памяти Kingston. 1 на 8 гигабайт. Я покупал там же в Nix. Он стоил 3324 рубля. И теперь на данный момент там же он стоит 4089 рублей. Корпус. AeroCool Sentinel. Я его покупал в магазине Online Trade. На момент покупки он стоил 3200. Сейчас стоит 4000. Но его уже в наличии нет. Как и некоторых других комплектующих. Блок питания. Deepcool DN650. Я его покупал там же в Online Trade. За 2900 теперь он стоит 3500 и просто самая мозговзрывающий это монитор монитор который покупал за 6990 он стоит теперь 8 370 это сейчас 8 370 до этого я смотрел его цену порядка 10 тысяч порядка 10 тысяч там 9 с чем-то вы представляете я его покупал за 7 а он хоба и 10 и What the fuck? И сейчас самое интересное. Итоговая стоимость моего компьютера 35 750. Это по старым ценам. А сейчас мой компьютер стоит 43 507. Разница достаточно велика. 7 с чем-то тысяч. Это неплохие деньги, я бы вам сказал. Я вовремя поторопился. И последний комплектующий, который я к нему купил, я купил в феврале. В общем, в этом плане мне очень повезло. И, конечно, это не туториал, как сэкономить деньги. Хотя, если у вас есть машина времени, вы можете отправиться, и это уже будет туториал. В общем, вот такое вот видео получилось. Я надеюсь, оно вам понравилось, и вы оставите лайк под видео. Если нет, то можете его убрать. А также подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. И всего вам хорошего, здоровья, счастья, удачи. Не болейте, самое главное, да. С вами был Диви, всем пока! Ленивая жопа. Я даже не могу дойти до камеры, чтобы ее закрыть рукой. Так, ладно, закрою. Все, пока-пока. Ждите новых роликов, они будут... да.